Добрый день, меня зовут Ольга Руксова, и я хочу поделиться впечатлениями о клинике 32, которая стала для нас семейной клиникой, потому что все 5 членов нашей семьи постоянно посещают ее как для профилактики, так и для лечения, и мы для себя определили, что это является оптимальным местом для получения качественных стоматологических услуг всего спектра и ортодонтия, и имплантология, и эстетическая медицина, и естественно терапевтическая. Удобное расположение, комфортные кабинеты, приветливые врачи, хороший сервис, желание и возможность слышать клиента стали для нас тем оптимальным сочетанием комбинаций, которые позволили всей нашей семье сделать выбор именно в пользу клиники 30.